Реклама пытается нам продать не сколько сам продукт, сколько решение какой-то проблемы. Но как это может делаться? Показывая какие-то идеальные картинки людей, вот, счастливой жизни, в колбу закидывается идея, что есть нечто идеальное, к чему нужно стремиться. И вместе с этим закидывается идея, что с человеком что-то не так, он недостаточно красивый, счастливый, образованный, успешный и так далее. Закидывается идея несовершенства и дальше предлагается продукт, который позволяет это исправить. Нужно что-то купить, пойти в спортзал, чему-то поучиться, чтобы начать соответствовать некой идеальности. И в этом основная манипуляция, так как идеальности и совершенства понятно не существует, то у каждого человека вообще своя жизнь. Чтобы этому противостоять, нужно постоянно себе напоминать, что реклама часто показывает то, чего нет, несуществующую придуманную идеальность и делается это для того, чтобы продать.